Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Максим и это канал MaxEffect. Добро пожаловать в Crusader Kings 2. Вы смотрите 32 серию Династии Капоны. На повестке дня у нас с вами война, с Хорватией, про э, во война против Хорватии за провинцию Сенья. Мы уже очень много чего имеем против Хорватии... Мы постепенно от нее откусываем по кусочку. Уже, вон, уже три кусочка откусили. Но скоро будет и четвертый кусочек, и пятый, и шестой, и седьмой, и вообще все. И она полностью перейдет в наше владение. Но до этого еще не скоро. Кстати говоря, тут кое-что интересное заметил. Помните, помните Леонардо? Вот, Леонардо. У него появилась дочь. Да, она тоже является частью нашей династии, между прочим. Да. А усилия Капоны. Она после него унаследует э, Трансиорданию. Понимаете, да? Понимаете? Это много чего значит. И он, кстати, он очень умно поступил. Я просто поражаюсь тому, какой он на самом деле умный. Он взял в жены вот эту, вот эту девушку шейха Ма Мафальда. Она является подданным одна, одного из вассалов Иерусалима, а именно Эмира Арпада. А, то есть, таким образом, наш внук, Эмир Леонардо, решил с помощью династического брака получить в свое владение еще одну провинцию, вот эту вот. Его дети унаследуют и эту провинцию. Очень, очень умно поступил, кстати говоря. Очень умно. Я им горжусь. По-настоящему горжусь. Мне сообщили, что мой сын все еще интересуется экономикой. Я посмотрел в небо и молча поблагодарил звезды за их наставление. Я верю, что у небес есть на него планы. Что? Думаю, звезды указывают моему сыну множество разных путей. Что ты имеешь в виду? Ладно, э, попробуем задуматься над тем, куда заведет его судьба. Так, э, надо посмотреть на... Опять Фортуната нас обгоняет. Точнее, не нас, а Верцу. Опять он нас обгоняет? Да сколько можно уже, как он смеет, надоел. Так, мой дорогой друг, я боюсь, что эта война надолго разлучит нас. Чувствую, что нужно что-то сделать. Поэтому, пожалуйста, примите мою помощь. Давайте выиграем эту войну вместе, ваш преданный друг, граф Вернер. Он присоединится к нам, к этой войне? Спасибо, спасибо большое. Спасибо тебе большое за помощь. Да, кстати, Фальера, Фортуната <-то> нас обгоняет. Мы никак не можем... Ничего не можем сделать. Только, мы можем только повышать и повышать наш, это, наш избирательный фонд. Но это до добра не доведет. Нельзя так, нельзя постоянно повышать избирательный фонд. Уже 1318 монет мы вложили в него. То есть потеряли очень много денег. Только ради того, чтобы удержать в своих руках власть. Вот если бы Фортуната погиб случайным образом. Но почему-то к нам никто не присоединяется. Вообще никто. Так, я бы хотел немножко ускорить это, этот процесс. Можно даже еще один день. И еще один день посаждать, еще два дня. Так. А, победа, естественно. Так. Когда мои солдаты взяли штурмом поселение Чаковец, ситуация вышла из-под контроля. Они принялись грабить, убивать и насиловать, не останавливаясь перед ни перед чем. Ого. Ладно. Давайте попробуем прекратить этот беспредел. Виновные будут повешены. И чем же это обернулось для нас? Кем... Че... Что же случилось? Да, да, они как бы перестали грабить, и мы получили модификатор «Сильный лидер». Хорошо. О, кстати говоря, они тут у нас осаждают сплит. Блин, быть такого не может. Нам нужно срочно заканчивать здесь осаду. Блин, как много мы теряем. Как много мы теряем. Ладно, давай и отправляемся быстренько вот сюда. Потому что они здесь скоро осадят наши земли, это будет очень плохо для нас. Так, спалата под осады, отлично. Кстати, почему у нас почему у нас маршал не, возгля... не возглавляет войска, а я не понимаю вообще этого? Фортуната, Фортуната, эй, ты слышишь меня? Иди воюй! Может быть, там тебя убьет кто-нибудь. Прости, ты просто слишком, слишком много, много престижа у себя набрал и много, много почета у тебя. И из-за этого нам приходится тратить столько много денег. О, кстати, тут медалике, грасту медалике нам помогает. Здорово. Спасибо ему за это. Спрятать жену? Что? Что случилось? Кто ее хочет убить? Кто-то хочет убить. Ну-ка, заговорщики, кто? Что? Моя внучка хочет убить мою жену? Да как ты посмела вообще? Что она тебе сделала? За что? Такое ощущение, что мы ведем эту войну уже целую вечность. Да уж, это точно. Уже один год и пять месяцев. И я не вижу, как из этого кр кровопролития может выйти что-то хорошее. В ту самую секунду, как я начал думать, что неверно истолковал свое видение, меня что-то ударило очень больно. Из моего колена торчит стрела. Что? Проклятие. Ну и что же славного в этой мясорубке? а, -а, -а Это сработало пророчество, которое... С женщиной из головой льва. Да-да-да-да. Что, -что, что же славного в этой мясорубке? Он получит, получит модификатор сомневающийся провидец. И одно из трех событий произойдет. Либо мы получим черту раненый, либо... Одноногие, либо мы вообще можем умереть. 6% шанс, что мы можем умереть. Надеюсь, это не случится. Фух. Хорошо, хорошо. Его просто ранили, он просто раненый. Ладно, давай, Асторы, ты не будешь здесь воз возглавлять эту армию. Лучше пускай вместо тебя Фортунато воюет. Хотя и воевать-то уже не надо. Уже 100% мы можем предложить мир. Давайте так и сделаем, да? Выдвигаем требования. И теперь великий город Сенья принадлежит нам. Война окончена. Мы можем возвращаться домой. Добрые вести, ваша милость. Из достоверных источников нам стало... Нам пришло донесение, что в Сеньских лесах был замечен белый олень. Опять? Давайте попробуем снова найти его. Так, Гастальт Фортуната возвращается обратно. Со своей армией И когда он придет, мы можем распустить так. Все, распустили И у нас есть избыток личных владений Нам нужно кому-то отдать Какое-то наше владение Так, что нам здесь не нужно Вот баронство шибейник Может быть мы кому-нибудь сможем его отдать И как бы от него избавиться вот здесь вот. Зачем нам баронство? Э, в смысле, зачем нам замок? Ну, естественно, зачем нам баронство? Надо бы просто кому-нибудь отдать его. Так, версии его отдавать нельзя, потому что тогда он сразу же исключится из линии наследования. Вот, может быть, абондансу отдать? Абондансу поздравляю от тебя. Ты теперь владеешь... Я тебе, я тебе вручаю замок за твою верную службу и за помощь в фабриковании, фабриковании претензий на титулы. Все, поздравляю тебя, теперь, теперь ты барон. Теперь ты не просто какой-то там безземельный, непонятный, неизвестный, а ты барон. Владеешь замком, поздравляю тебя. Кстати говоря, я бы еще хотел сделать вот что. Чтобы помочь нашему сыну еще больше набрать престижа, нужно назначить его регентом. Опять и снова мы отбираем титул назначенного регента у нашей жены и даем его нашу, нашему сыну. Но такова жизнь. Ему нужно набирать престиж. 6.56 у него уже. Здесь прирост престижа. Я думаю, это ему очень хорошо поможет. Кстати говоря, благодаря тому, что Жоанна очень долгие годы владела почетным титулом регента, у нее уже 624. Владение Бейт и Белин. Тархан Эрнст Хеврон милости выдает позволение госпитальеров основать владение в округе Хеврон. Новый замок отныне будет называться Бейт и Белин. Понятно. Жаль, что это нас никак не касается. Хотя мы, может быть, посмотрим хотя бы, где находится этот замок. Так, орден госпитальеров. Вот он. И они теперь владеют воронством Бейт и Белин. Он находится в Святой Земле, разумеется. Где же еще? Так, собрав свой отряд и охотничьих собак, вы оседлали своего коня и приготовили оружие. Вы должны начать охоту на белого оленя. В этот раз ему не скрыться! Так, мы снова можем добыть ингредиенты, например, на рынке и написать трактат. Хорошо. Напишем трактат, почему бы нет. Вы провели недели в попытках найти хоть какие-то следы своей жертвы, но все тщетно. Тем не менее, в дикой природе вы почувствовали себя как дома и стали сильнее. Мы теперь мускулистый. Нет худа без добра. Отлично, это добавляет нам еще здоровья, дипломатии, военный... Навык, хорошо, мы проживем дольше. Замечательно. Астор уже 65 лет, он в полном рассвете сил. Вы вернулись домой. Охота за неуловимым белым существом закончилась неудачей, но там, в дикой природе, есть еще много новых открытий. Может, в следующий раз вы поймаете свою жертву. Я не сдамся. Так, старая рана окончательно зажила, оставляя довольно гротескный шрам. Ну, мы получим черту, черту со шрамами, хотя мы уже вроде как со шрамами, да? Да. Так, кстати, следующий раз мы можем объявить войну Хорватии только в 1125 году. Ну или, разумеется, когда умрет королева Весня. Кстати, у нас ха, сделать успешное покушение на ее жизнь гораздо больше, 100, 101%, чем, чем а, у, у Фортуната. Потому что у нас... Здесь сила заговора всего лишь 73 Никто не хочет к нам присоединиться Почему? Неужели все так любят Этого Фортуната? Так, Фредерика Капони Нужно выбрать, смотрите-ка Управление 11 Да, естественно, она будет управленцем у нас Все, управленец, она добросовестная Отлично, пускай учится в управлении Так, Гасталь Фортуната Объявил войну Войну Якопа Конторини За область Феррара ну, пускай воюют. Хотя, погодите-ка, может это можно использовать как, например, эм, например, повод для того, чтобы заключить его в тюрьму? Просто вот, вот как я могу сделать. Заключить... Мы... мы можем принудить его к миру. Он откажется. И мы можем из-за этого заключить его в тюрьму. За, то... за того, что он не повиновался нашей воле. Так, Патриция Якопа Контари не получит мое предложение о Белом мире, но вы будете мне должны. Это затея обошлась недёшево. Отказы мне... Ты... Ты дурак? Ты дурак? Нет уж, я не хочу быть в долгу перед ним. Нет, нет, нет, нет. Ни за что. Воюйте себе дальше на здоровье, так. Светлейший дождь Лучина из Генуи пишет нам письмо. Он, он предлагает помолвку. Никола Эмбриана... Наследник, наследник титула княжества епископства Ницца, и епископства Ница И Фредерика Капони. В принципе, почему бы нет? Ладно, отдадим замуж. У них не такая уж и большая разница в возрасте. Кстати, надо посмотреть на этого человека. Он, он слабый, он эрудит, амбициозный, общительный и добрый. И он сын светлейшего дожа Лучина. Возможно, даже будущий наследник их э, торгового дома. Ну, это, конечно, не даст нам никаких преимуществ, но зато дочь будет замужем. Маневрируя среди толпы на рыночной площади, нетрудно заблудиться, особенно в то время. Тем не менее, ла ла ла ла, -ла. Так, мы получили два алхимических ингредиента сокровищницу. Это у нас ртуть, и это у нас железо. Железо и ртуть мы получили. Смотрите-ка, мы можем подкупить Екопа Конторини. И он присоединится к нашему заговору. Давай, давай, присоединяйся. Участвуй в нашем заговоре. Ты получил наше приглашение? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, скажи. Да, все, он, он, он будет, наверное, участвовать в нашем заговоре. Давай, присоединяйся. Присоединяйся, не стесняйся. Убьем вместе эту сволочь, фортуна. Да, и 84 стал силы заговора, но это все равно мало. Жаль, что здесь нельзя, как в Игре Престолов, э, например, сфабриковать доказательства измены персонажа или пострикать его к бунту, к мятежу. Тогда можно было бы, конечно, очень легко с ним разобраться, но здесь ничего такого нет. Я так часто говорю про Игру Престолов, что, наверное, скоро начну уже в нее э, снимать и снимать видео. Смотрите-ка, король Понс, наш зять, хочет заключить еще один брак с нашей семьей. Инфант Рамон Беринге, ой какой старый, и Беатрич Дизадар. Кто ты? Ты кто? Ладно, это просто наша придворная, принимаем. Пускай забирает, мне, мне не жалко. Так, мы написа... я написал несколько упрощенный трактат. В нем исследуется концепция вознесения и новые способы, которыми это состояние может быть достигнуто, что, в свою очередь, может обеспечить новый подход к изучению теургии. Тюруг... Хм, что-то мне подсказывает, что этот трактат не будет одобрен. Ну, хотя, это же Асторы. Все трактаты, которые он пишет, всегда принимаются. Смотрите-ка, у нас здесь что-то Франция разъелась, она прям... Залезает на Иберийский полуостров Вот, кстати, первый человек, который отказал нам в принятии нашего трактата Говорит, он не соответствует стандартам Ну, ты согласен, превосходно Он тоже согласен, ему тоже все понравилось Что тот первый, почему отказался Вот еще, еще один кто-то говорит, что плохо Вы чего все? Сговорились, что ли, против меня? Вот, вот, вот есть нормальные люди, которым нравится что? Но Ной Капони хочет убить человека по имени Жоанна Деобена? Серьезно? Ты! Смотрите, как он повзрослел. Но ты! Ты хочешь убить свою мать? Да вы чего все? Я, конечно, не буду садить его в тюрьму, но... Блин! Отправить духовный орден, сослать в монастырь мы можем. Но это Слишком. Но и Капони, кстати, получил образование искусный махинатор. Это хорошо. Что-то у нас наши дети как-то против нашей жены ополчились. Из-за чего? Что она вам всем сделала? Почему? Ладно. Я думаю, что события, которые произойдут в следующих сериях, помогут нам пролить свет на все это. А пока что. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Всем до следующей серии. Всем пока.